4. 4. 4. Неизбежные кучи снежные Сгорада, северята, и черные, Я не верю, им, не желаю, не желаю, не желаю, не